Всем привет! Так, я надеюсь, что сейчас все работает уже. Видно ли меня? Напишите, пожалуйста. Я смотрю, что кто-то присоединяется. В комментариях можно написать. чтобы я понимала, что я, Ра э, ну, все работает, потому что у нас сегодня такой день опять <laughs> неработающих систем, поэтому, угу. напишите мне что-нибудь, пожалуйста чтобы я знала, что вы меня видите и слышите окей, okay. ну, люди собираются немножко присоединяются у нас сегодня день вопросов и ответов это мой первый эфир поэтому я немножко волнуюсь тем более, что, как всегда <laughs> блин, <laughs> первый был комом и немножко все не сработало, потому что предполагалось, что будет эфир в Инстаграме, да, а там не сложилось у нас по техническим причинам. Ага, вот, все, вижу. Да, и Амалия здесь, и Олеся. Ага. Привет, девочки! Рада очень вас видеть. И что же, давайте немножко расскажу. Uh, наверное, о чем я расскажу, да, ну, о себе, наверное, расскажу, потому что uh, в эфире я вот так вот первый раз выступаю, да, и мало кто меня знает, ну, знают те, кто у меня учился или получал чтения какие-то, да, может быть, кто-то первый раз видит, вот, и потом, может быть, кто-то будет видеть, э, видеть и смотреть меня в записи, поэтому тоже так, uh, Поэтому немножко расскажу. Вообще, как бы, да, я о дизайне человека, да, системе дизайна человека. Любимая моя история, вот, которая уже длится, любовь длится, которая уже больше 14 лет. Вот, и которая, конечно, ну, дизайн человека это то, что ну, изменило мою жизнь реально, да, вот, реально изменила, то кем я была раньше и то какой я сейчас являюсь вот, и я уже учитель дизайна человека тоже около 11 лет. Вот, и конечно же и веду разные курсы да, и делюсь информацией. вот у меня клуб есть да, вот сейчас создала тоже канал <coughs> по дизайну человека да, и по погоде. Вот там, где немножко рассказываю, да, когда э, какие-то там истории погодные происходят, да. Э, так вот я вспомнила о том, что, в общем-то, я и э, в свое время э, стала такой прародительницей звездной погоды вообще в России. Да, потому что до этого только Ра, в общем-то, да, освещал погоду э, и Дармен да, в, ну, на английском варианте, да, то есть в английском формате. Вот. А когда я, в общем-то, начала заниматься дизайном человека, это вот тоже моя одна из лю любовей в дизайне, да, это наблюдать за звздной погодой, потому что это, конечно, это механика, да, это то, что ты видишь, ты чувствуешь каждый день, каждое мгновение, да, можно э, видеть, как это работает. Вот, и, соответственно, да, тоже освещаете какие-то моменты, иногда чаще, иногда не очень часто, да, но вижу, как это тоже откликается у вас, у людей, которые читают, да, тоже наблюдают за погодой. Поэтому надеюсь, что это полезная информация в любом случае. Вот. А о себе, если говорить тоже, да, то. Ну, для меня самое главное – это мой процесс, конечно же, да, и наблюдение того, что вообще да, происходит со мной, окружающими, да, вот. И сейчас, конечно, для меня главное – это вот гармония внутренняя, да, потому что у меня и гармоничный профиль. Конечно, кто будет смотреть, кто новичок в дизайне человека, может ему быть ну, непонятно, что это такое, да, там гармоничный профиль, не гармоничный, что такое профиль вообще, да, поэтому вы всегда задавайте вопросы, да, я буду пояснять, если что-то кому-то не, непонятно, что-то не... Ну да, там какие-то термины непонятные, потому что дизайн человека он очень специфический в терминологии, да. Понятное дело, что я стараюсь это все донести понятным языком тоже. Вот, объяснить то, что там находится, да. Но как бы да, своя терминология, своя специфика. Вот, и поэтому вот будут вот такие эфиры у нас, да, и я могу пояснять что-то для вас, да, рассказывать как для новичков, надеюсь, это будет полезно и для новичков, и для тех, кто уже в процессе своем, да, всегда открыто для ваших вопросов каких-то, да, и... Потому что ну, для меня самое, самое лучшее – это вот работает, как моя система внутренняя работает, да, и мой ум. Вот, это когда задаются конкретные какие-то вопросы, да, и, соответственно, я могу тогда практично как-то очень, да, так ответить на эти вопросы. Вот Амалия мне тоже задала сегодня вопросы там в Инстаграме, да, то, что я вывешивала возможность вопросы да, задавать. Вот. И, соответственно, отвечу на них очень интересные, тоже полезные вопросы, которые <laughs> меня также да, включают. И это и так, также мой процесс, потому что она с похожим тоже, да, и типом, и с профилем, и, и ее специфика, да, тоже местами перекликается э, с, с моей спецификой. Вот, поэтому отвечу, да, когда-то даже из своего опыта, <laughs> что, наверное, ценно тоже, да, когда делишься своим опытом. Вот, потому что дизайн человека, да, он более понятен, когда есть какие-то примеры, да, что, как происходит. Вот, поэтому... <связывая> будем отвечать на вопросы, да, и надеюсь, это будет не только вот нашему маленькому кругу полезно, да, но и кому-то еще потом, когда он будет там пересматривать, да, например, эфир, вот, смотреть в записи и что-то для себя тоже может открыть полезное. Окей, что же что еще я хотела сказать тогда в принципе что я, я э, двигаюсь в своем процессе до да, 14 с половиной лет уже эксперимента с дизайном человека, и э, ну много накопила уже знаний всяких да, тоже много чем можно поделиться, поэтому, да, тоже вот в этих эфирах, надеюсь, будет вам полезно что-то, да, и вы можете для себя открыть. Сегодня просто знакомство такое, да, день знакомства, вопросов, ответов, вот, а в дальнейшем будут какие-то темы, которые, да, можно будет тоже смотреть, вот, и задавать, опять же, вопросы, прояснять, и, надеюсь, это тоже будет, да, для вас ценно. Вот, что же, ну, сам путь дизайна человека, да, и можно сказать, что я практически, да, немножко там, да, не захватила, но не первая, как бы, да, не в первом потоке была, учителей и аналитиков дизайна человека, но во втором, да, то есть в первом вообще, ну, можно сказать, что как бы мы такие вот, уже да, э, начинатели дизайна человека в России, да, потому что до нас было всего там три человека, да, которые были аналитиками, учителями, вот, и я из второго потока, то есть, да, и потом уже все остальные пришли после нас, да, и, в общем-то, поэтому много что уже было пройдено, были да, опыты, обучения да, ну, для самих себя, естественно. Потом уже я стала делиться этим с другими, да, обучать. Вот, и поэтому спрашивайте. Спрашивайте, я готова, да, и, в общем-то, да, много чего... Сама изучала и была ученицей Ра. Я очень рада этому, да, тоже очень благодарна Ра за то, что, ну и жизни, да, <laughs> за то, что я с ним вообще встретилась и ä, немножко успела получить кусочек Ра. Вот и несу это, честно, как бы, да, передаю это знание. И, и стараюсь неискаженно как бы да, нести знания дизайн человека вот, э, с тем, как он это нёс. да, то есть, ну, понятно, <сёг�> что что-то я ну, через свой опыт уже делюсь, да, какими-то вещами, но вот очень много там, да, тоже используется тат информации, да, которые именно. РА. Э, Своей частоте нюс, да. Вот, поэтому э стараюсь не искаженно нести, потому что очень много э сейчас людей, которые вообще как бы около дизайна человека, да, это очень печалит, тоже грустно, да, потому что искажается очень много информации э в контексте дизайна человека. Вот. И поэтому я вот стараюсь нести это знание все-таки в чистом таком виде по возможности вот ну и конечно свои какие-то уже да свой опыт тоже делюсь тоже даю вот. и уже через свой надеюсь что полезный внешний авторитет да маля говорит здорово спасибо вот. и, ну, конечно, за свой период жизни я прошла очень много, да, разных обучений у первых учеников, да, которые учились у него непосредственно, да, с ним контактировали. Вот, очень много разных, да, вот этих учителей, которые были, и училась и в HDS тоже, да, и поэтому стараюсь нести вот это вот знание тоже, да, оттуда. Вот. <смех> Менее, ну, по возможности не искаженное, да, то, что действительно, вот то, что рак как бы когда-то еще давал, да, ну, плюс информацию, которая уже была прожита и мной тоже. Вот что же ну, это так, я каратенечка о себе, да, <смех> минут на 15, да, вот, и на самом деле готова отвечать на ваши вопросы, да, потому что это тоже важный момент как раз-таки, да, здесь. Я, не, ну, как бы, да, чувствую, что не очень длинные у нас будут, да, минут на 30-40 эфиры. Вот, да, чтобы вы не уставали. Но что-то полезное тоже для себя забирали. Вот. Поэтому, если есть какие-то вопросы сейчас, да, например, вы можете задать. Вот, и что я еще могу сказать, Ну вот сейчас я начну, наверное, отвечать на вопрос первой Амалии, который она задала да, сегодня. Вот, и она как раз спрашивала, меня волнует тема денег для профиля 5.2. Как? Да, э, да, учитывая, что э, часто вообще не хочется взаимодействовать и активничать. Да, то есть такой вопрос, очень хороший <laughs> манифестор да, у нас Амалия. И она тоже, как и я, манифестр, да, я манифестр, если кто не знал. Вот. И, соответственно, тоже профиль 5.2, да, у нас своя, конечно, специфика, но вообще дизайн человека, да, что такое дизайн человека, это наука о дифференциации, да, это наука о уникальности. Естественно, у нас у каждого есть свой процесс, да, и своя... История уникальности. И у меня Амалия уже получила да, бизнес-анализ, консультацию, да, вот, бизнес-анализ, и, соответственно, уже знает какие-то ключи, да, которые важны тоже, да, для манифеста 5-2. Да, потому что это тоже очень большой нюанс и конечно когда мы смотрим да вот люди задают вопросы да то естественно нужно смотреть на общую картину на все да, в целом на карту вот. и соответственно уже можно видеть где там что да какие нюансы определенные да, у человека и где могут быть какие-то да там Непростые вызовы, да, тоже и э, как помочь человеку, да, реализовать себя, например, ну, в материальном плане. Это у дизайн человека тоже есть, да, эти консультации, вот, поэтому можно, да, тоже обращаться. Вот. Сейчас я э, еще занимаюсь э, темой. Э, ну, потому что это вопрос был актуальный, в общем-то, и для меня, да, как это, как у тебя манифест Ру 5-2, который отшельник, да, такой вообще э, зарабатывать деньги, да, там что-то такое, да, быть успешным, материально и так далее. Uh, ну, конечно, все идет, как и всегда, да, и стратегия авторитета, <laughs> то, что я могу сказать, да, то есть это, естественно, uh, на первом плане, если говорить о дизайне человека, да, то это всегда будет на первом плане. Вот, uh, любой вопрос, как бы, да, начинается с этого. Вот, и... Uh, Конечно, надо учитывать нюанс вот этого, да, отшельничества, того, что человек отшельник, да, там еще пятая линия тоже, да, когда-то хочет спасать, когда-то не хочет спасать, да, и взаимодействовать. Но отшельник, особенно подсознательный, он такой, он бывает местами очень закрытый, да, и хочется вот тоже там, своего пространства, да, чтобы никто не вмешивался в процесс. И... Ну, не особо хочет взаимодействовать с другими, да, но вот я встретилась с такой вещью, да, что э, не только да, э, там, профиль может мешать да, <соценно> двигаться к своим каким-то материальным да, денежным процессам, э, потому что э, есть какой-то опыт прошлого, да, то есть, ну, во-первых, личность, конечно, да, может застревать, особенно если это вот э, селезенка, да, там определена страх неадекватности там, да, или мнение какого-то, ну и вообще страхи, да, какие-то могут быть, как в определенной, так и неопределенные селезенке, которая да, мешает просто двигаться куда-то, да, вставляет палки в колеса. Ум, личность, да, которая там в, в какой-то момент, в детстве да, это может быть что-то, да, какие-то вещи, опыты, которые да, какими-то шоками, травмами да, э э э зафиксировались да, в нашем сознании, в нашей личности. И я с этим вот как раз сейчас столкнулась тоже недавно да, и сама вот тоже работала с этим. Вот, что действительно, да, много, может быть, вот этих каких-то вещей негативных, да, или там эмоций, которые, да, застряли. Где-то вы их проглотили, да, и не смогли выразить вовремя, да, в какой-то ситуации, например, они там блоком, да, там... И вообще, как бы, да, важно понимать, что деньги – это не про деньги в основном, да, это о том, что просто вот, да, какие-то... Может быть, были ситуации, которые запечатлелись, в том числе и на финансовой какой-то истории, да, и э, что нам мешает да, получить те деньги, которые в для нас, может быть, корректны. Да. Даже по дизайну человека, понятное дело, да, что мы э, все индивидуальны, уникальны, да, и для нас, для каждого э, разный материальный достаток, да, это нормально, это, это окей. Да, нам не нужно равняться на кого-то, сравнивать с кем-то, да, да, что вот у него есть, значит, что у меня должно быть, да, и так далее. То есть это вообще не об этом. Вот. А о том, что о том, что у каждого свое, да, как бы вот это материальное благополучие есть, да, как бы, и оно может быть там на фрактальной вине вашей, да, заложено какое-то, да, вот, и там, где, может быть, быть хорошо, да, с этим материальным достатком, вот, но опять же, вот эти все ложные я, да, которые э -э, держат нас, да, и мы постепенно, постепенно раздраждастляемся, если вы начинаете свой эксперимент, получаете базовое чтение, да, вы постепенно э -э, с этим разобуславливаетесь, да, с теми ложными я темами ложных ложного я, которые в ваших открытых центрах, да, в тех страхах, да, которые, может быть, где-то зафиксировались в тех эмоциях, да, там в каких-то вещей, вот это все постепенно, да, через стратегию и авторитет тоже потихонечку снимается, да, да, но не все, да, не, не, не все заряды там эти, да, сразу и, и сразу и, и может быть не осознаются даже, да, когда-то, потому что, может быть, подсознательные какие-то, да, активации есть, поэтому вот я пошла тоже, да, с этим вот процессом в свою тоже работу, да, и дополняю сейчас не только дизайн человека, да, это вот работа, денежные расстановки на картах, да, это то, что я сейчас работаю тоже, да, и практикую, вот и сама, себя прорабатывала, да, и ви видела, как это работает все, и поэтому тоже вот э, взяла это себе да, в практику тоже, да, вот и если есть желание, можете обращаться, да, потому что действительно вот эти вот все э, заряды, да, мощные, они не сразу может быть, да, могут э, разрешаться, сейчас я ага, читаю. Манифест рудин тоже не просто зарабатывать, работать тоже не хочется. Да, да, да. Ну, мы не сакральные люди, да, и соответственно, ну, у нас ресурсы как бы да, работать-то не, не так много, как у как у генераторов, да, и поэтому естественно, естественно, что. Э как меньше работать, да, и при этом зарабатывать, да, то, что действительно для тебя, да, здесь а, правильно мо может быть, да, и поэтому вот эту тему я тоже вот стала развивать, смотреть тоже, да, потому что я бизнес-консультант дизайна человека, да, и вот из своего опыта я пришла тоже, да, к своему корректному по дизайну, как бы, да, месту, да, и возможности работать, да, так как для меня корректно, вот как для меня правильно, но при этом, как бы, да, вот есть, я чувствую, что да, вот что-то меня там держит в каких-то вещах, да, и поэтому пошла вот в эти денежные расстановки на картах, да для себя и потом уже для других, потому что дизайн такой, да, нужно быть практичный, <свят> практичный, чтобы предлагать что-то, да, и, конечно, проэкспериментировать, да, для того, чтобы быть, да, ну, дать то, что действительно работает, да, и может помочь, и действительно практично, вот, и поэтому... Работает, да, и, и, и я в помощь, как бы, да, даже вот э, ну, взяла для себя несколько разных вещей, да, которые э, помогают мне э, как бы шире посмотреть, да, как бы, ну, на проблему какую-то, да, может быть, глубже, ну, как техника, да, как инструмент, в общем-то, да, но все равно, все пляшет это дизайна человека все равно это дизайн человека и моя любовь да и как бы все соединяется и перетекает да, с <со> дизайном человеком перекликается вот но э, какие-то инструменты еще дополнительные я стала да, вот сейчас как бы расширять свой инструментарий да, для того чтобы еще более э, глубоко и качественно да, проработать какие-то вещи, да, ну, отпустить, можно сказать, да, отпустить, потому что это не о том, что да, даже проработать, а именно вот выпустить тот заряд, тот какой-то негативный шок, какие-то негативные да, вещи, которые у меня там позастревали, которые мне мешали. В том числе вот вести эфиры, да, вот и вы видите. Хоть сопротивление и было, да, но у меня дизайн такой просто, да, что сразу может не сработать первый блин. Он с комом может быть таким еще каким. Вот, но при этом все равно разобралась и вот я в эфире, да, и в общем-то все работает. Вот и поэтому да, это вот так вот как бы рабочая система <laughs> тоже точно именно так поменьше работать и больше зарабатывать, да-да-да, светлый, ага. вот и но как я говорила у каждого своя история да, с больше зарабатывать сколько зарабатывать да как зарабатывать и все такое да то есть у каждого будет своя история, да, и в этом как раз говорит нам дизайн человека, да, что мы все здесь не для того, чтобы вот под одну гребенку, да, все там миллионеры, все миллиардеры, а кому-то вообще как бы кайфово просто там быть дворником, да, убираться и что-то делать, да, а кому-то, ну или там, не знаю, там расставлять на полках в магазине, да, там товары, да, и он может просто откликаться как генератор да на это все и кайфовать и да и там не знаю там у него спортивный канал он там при этом физ нагрузка и все сбрасывается адреналин там и все до да, стресс вот и ему по кайфу да вот так вот и ему не нужно ничего да? а другой человек может чувствовать что как бы а может, да, вроде бы все хочу все делаю там до да, прописываю какие-то там эти да желание, там, карты желания делают, да, что-то такое, а не идет, да, а вот эта вот расстановка, она как раз и вот я там, да, тоже с запросом посмотрела, там такое вообще, у меня это, ага, какие там деньги-то вообще, а, не о том совершенно, да, потому что, как я говорю, деньги, это не про деньги, да, это чаще всего вообще, как бы, да, там может стоять, совсем другие темы, да, которые мешают нам двигаться да, и развиваться, и, и в том числе в материальном плане. Но дизайн человека очень классно помогает именно увидеть механику, механически, где нам лучше да, зарабатывать. Ну и так как уже Амалия получала чтение, она уже знает, да, где лучшим образом да, она может реализовать свой материальный потенциал вот, но плюс еще да, вот, может быть, держать там какие-то моменты, вот, но при этом знать уже, да, вот это вот свои нюансы, да, того, что надо знать, когда вовремя остановиться тоже, да, и там открытое эго, да, тоже не доказывать, да, не быть сверх да, доказывающим таким, да, всем компенсатором таким, на работах, да, и так далее. Вот. И, конечно, сначала, да, это, конечно, важно пробудить своего манифестора, да, потому что ä, тоже может быть даже в этом, да, первая как бы загвоздка, да, что просто привыкли уже, да, не быть манифестором, да, и поэтому ну, да, и ждать чего-то да там каких-то вещей поэтому тоже может быть там свои моменты да проблемы вот поэтому э, ну и у меня также было да можно сказать в моем процессе в моей жизни вот моем опыте так что я еще могу здесь Добавить. А, Амали, хотите еще что-то спросить, уточнить по этому вопросу? Или я ответила на ваш вопрос? Как вы? Угу. На первый вопрос, да, этот про Деньги. Ну вообще, да, все начинается с типа стратегии и авторитета. В любом случае. Вот. Любимая история. Да, спасибо. Ответила. Отлично. А, так, и второй вопрос был тоже, да, второй э, вопрос был, был про сильную чувствительность, да, свойственно ли она особенно для профиля 5.2 или мне кажется, да, и, ну, про чувствительность там, опять же, у каждого своя особенность будет, да, э, потому что э, тем чувствительности, да, у нас тоже у всех праздно да, это у нас, опять же, дифференцированно все <свеч> очень <свеч> индивидуально, да и ну просто у вас дизайн действительно очень чувствительный. Да? Я могу сказать про себя, да, я тоже манифестор, я тоже 52, я селезеночный манифестор, да, но я местами очень чувствительна, а местами не очень чувствительна, да, то есть не факт. <с> Не факт, что äh, да, у всех 5-2 манифесторов будет äh, чувствительность. Да, просто это ваша специфика именно, да, вашего дизайна. Это на уровне переменных можно смотреть также, да, здесь. Если хотите, да, можно дополнительную консультацию просто да, по этой чувствительности своей получить, потому что это реально это нужно смотреть именно на вашу карту. Да, это переменные, тоже да, я делаю чтение по переменным, по разным там всяким да, вещам, то есть нюансам. Вот, вы можете обратиться, если это вам интересно и что-то мешает вам, да, или наоборот в этом вопрос какой-то да, для вас. Вот, потому что где-то чувствительные я например да вот а где-то не очень потому что у меня другие переменные да у меня другие переменные поэтому я я знаю где чувствительна, где я где мы и конечно у нас открытые центры есть до которые тоже можем могут быть очень уязвимыми, да и соответственно да там на нас влияют другие люди, планеты, звезды, как раз, да, то, что я нейтрино занимаюсь <свят> расшифровкой, да? и поэтому все это влияет, да? и опять же, посмотрите, да, насколько вы чувствительны в одной точке волны можете быть, да, и насколько нечувствительны, например, в другой, да, когда у вас плохое настроение. Да, или наоборот в этом настроении у вас да какая-то большая чувствительность еще да может быть появляться угу. для переменных нужно точное время рождения а, да желательно желательно потому что это уже как бы да у нас переменные это под структура да, мы смотрим на подструктуру. там достаточно быстро меняется да нам очень важно вот эта правость и левость а она на уровне тона да? ну как бы это может быть сейчас вам не очень понятно да? но как бы это по длине это уже там вот да, внутри как бы это еще более глубокий уровень да, дифференциации вот, потому что у нас под э, вот этой линией есть еще да цвет, тон, основание, да. Но основания мы не берем, да. В принципе, ну как бы Ра это не фокусировался на нем, да, давал знания об этом, но как бы не особо фокусировался. Так это он говорил, он это непрактичная информация, поэтому и с ней вообще ничего невозможно сделать, поэтому как бы да, ну, дал информации все как бы да она просто для того чтобы ну вот есть вот так как есть да и все вот а вот то на уровне тона это вот чем точнее вы знаете свое ну, время рождения тем лучше да потому что это вот будет как раз тогда более точные вот эти переменные Ответила ли я еще на второй вопрос Амалии? Амалия, как вы напишите, пожалуйста? Или еще может быть что-то уточнить? И опять же нужно, как я говорила, смотреть на индивидуальный дизайн да потому что у всех будет свое разные э, переменные разные э, определенности да, соответственно когда у нас разные определенности то и э, и чувствительность там может за, закладываться да у кого-то меньше у кого-то больше опять же на да, кто-то наоборот там не хочет, чтобы трогали да, там его наоборот, а кто-то наоборот в какой-то момент, вот, кто-то чувствительнее, да, там к аурам, например, да, других людей, кто-то менее чувствителен, да, и там очень много нюансов на самом деле, да, почему вот как бы есть профессиональные аналитики, да, потому что они все эти нюансы знают, учитывают, да, и могут вам рассказать. Вот это не просто, да, там где-то почитал что-то, да, и такой, а, да, все, я теперь знаю дизайн человека. Нет, это обучение, это долгое обучение, это долгий процесс наблюдение за собой, за другими, да, за, за тем, как все происходит, да, как это работает. Вот и естественно это вот в профессиональном обучении уже, да, вот эти все нюансы да, учитываются. Ну и обучаются да, сначала, а потом уже учитываются, да, смотришь на всю карту целиком, потом там проходишь разные другие обучения, да, чтобы еще глубже понимать вот и поэтому э, э, я люблю дизайн человека за то что он многогранный и практически на любой вопрос можно ответить с помощью него да вот ну то что я говорила да это вот дополнительные техники какие-то в том числе по материальным темам да, это вот которые не материальные на самом деле это Скажем так, когда прорабатываешь вот эти, да, истории, все, которые к деньгам не относятся, вдруг неожиданно деньги тоже, как побочный продукт, да, начинают происходить и приходить. Вот. Потому что, как я говорила, деньги не про деньги, да, а про что-то еще. Там всегда практически стоит что-то еще за этим. Да, и вот когда ты высвобождаешь эти все там да заряды то тогда и а, в том числе и деньги да начинают приходить а, а деньги вот мне очень понравилось тоже да вы, высказывание одно а, как да говорится что деньги это аплодисменты мира да, того что как мы вза взаимодействуем с миром да вообще вот и поэтому да можно сразу увидеть такой самый быстрый лагмус да, нашего взаимодействия с миром. Вот. Поэтому, когда мы здесь налаживаем отношения, да, как бы не только с деньгами, но, но и с, в том числе с деньгами, да, и там вот эти все темы прорабатываем, то и с деньгами становится лучше. Но при этом, знаю уже механику дизайна своего, да, и бизнес как бы, да, вот этого реализации себя. Вот это все вместе, может быть, намного мощнее работать, да, и как бы помогать, помогать в реализации своего потенциала. Да, почему я вот в общем-то сейчас, скажем так, Позиционирую себя, да, в том, чтобы помочь другим, да, вот это найти гармонию с миром, тиньками и собой, да, потому что ну, все вместе оно соединяется, да, и вот как бы гармонизируется там. И одно, и второе, и третье. Дизайн человека, вот, вот эти новые техники, всякие на да, практике, я их использую, чтобы в помощь, да, в помощь э, трансформации, и реализации. Сейчас я посмотрю. Ага, рада свидетели слышать. Тоже говорят, что не действительно к другим из-за своей закрытой ауры. Ерунда. Ерунда. Наша аура помогает нам. Она нас закрывает от вмешательства других, чтобы не мешали делать нам то, что нам надо. От того, что есть эта аура, мы менее чувствительными не становимся. Да? Мы... Наоборот, аура нас защищает от вот этой вот как бы, да, восприимчивости какой-то. Да? Не то, что восприимчивости, как этого лучше сказать. А... Мы все равно нас ранят, нас все равно, да, как бы мы чувствительны, остаемся, да, вот. Но просто аура защищает нас от того, чтобы меньше, да, здесь было какого-то контроля и вмешательства именно в наш процесс делания того, что нам нужно сделать, да, в этом суть. Вот. А от того, что как бы аура вот такая, мы менее чувствительны, да, не становимся. Ну, вот это такой большой глюк можно сказать да и ошибка как бы да, представление об манифесторах мы все равно чувствуем и мы, мы также и нам и больно и мы э, также и э, воспринимаем все да и обижаемся и так далее да. Ну, я вот человек да, манифестор. Э, и также я чувствую эти эмоции других людей, да и обиды какие-то, да и там все такое. Да, то есть это не на уровне только ума, да это я чувствую вот погода, например. ну понятно, что манифестор он как бы после рефлектора больше всех, да, чувствует погоду, вот. но на самом деле не только об этом, да, о том, что рядом с эмоциональным человеком я также чувствую его боль, его эмоции, я его также отражаю, как бы, да, ну, если я понимаю, то я, как бы, это не беру, да, на себя, осознанно, как бы, да, понимаю, что окей, да, это просто товарища колбасит рядом со мной, и поэтому меня в два раза сейчас колбасит, да, пытается колбаснуть, вот. Но опять же, да, это не о том, что не чувствительно. Чувствительно. Все, все чувствуем. Но просто э, своя чувствительность именно на уровне дизайна, да, может быть, но аура как бы, э, не мешает чувствовать. Угу. Мне кажется, мы очень раним. Да, да. Потому что э, вот эта ранимость, как раз-таки, да, вот. Э, ну, мы делаем вид чаще всего, да, как вот такие, что мы гордые птицы, да, и нам не больно, и мы такие все закрытые, и все, да, там. Вот. а на самом деле внутри-то такие же ранимые, такие же трогательные, такие же. Но просто с теми, кто рядом находится, и те, кто, да. Кому вы открываетесь, скажем так, да, кого бли подпускаете к себе, да, они, конечно, могут ранить больше, чем кто-то кого-то не знаешь, да, и просто такой раз загородился, такой, да, отстранился, как бы не вовлекаешься. Вот. А близкие, конечно, очень сильно тоже могут ранить манифестора, поэтому как-то так. Вот, что же, <свят> ответила ли я на вопросы, что-то есть еще, что вы хотите э -э чем-то поделиться, или чтобы я вам рассказала, такой вот у нас эфир получился спонтанный и э -э непонятный, <свят> немножко непонятный, но ну спонтанный как я сама да потому что я спонтанный манифестор поэтому все как бы все в пределах механики да все только механика вот и с первого раза не получилось я даже уже не удивляюсь давно почему у меня ничего не получается с первого раза надеюсь что что-то ценное вы из этого вынесли да из этого эфира что-то полезное для себя если будут какие-то вопросы, вы можете задавать их или здесь под видео, да, когда сохранится, останется видео тоже запись можно будет посмотреть, вот или в личные сообщения обращайтесь, да, если какие-то хотите консультации или что-то, да, тоже обращайтесь, поработаем, разберемся с вашими проблемами тоже, да, и поможем двигаться дальше. мне интересно про ваша консультация с денежными картами как узнать больше а, Ну, я э, в личном сообщении могу даже рассказать что там как а про сами вот эти расстановки да я ну, буду делать посты там какие-то да, эфиры может быть отдельные какие-то если вам будет интересно да тоже поговорить об этом вот. Потому что это такая мощная тема, на самом деле, очень э, новая и э, работающая, работающая сама на себе проверила. Вот, поэтому просто обращайтесь тогда, да, в личные сообщения и я расскажу, что там, как. Да. Работаю с разными запросами вообще, да, как бы можно протестировать там очень много чего и поработать и заряды убрать и так далее, да, то есть ну и денежный и там всегда чего-нибудь еще вылезает вместе, да, бонусом плюшкой какой-то, поэтому да можно тоже поработать. Вот, поэтому э до новых встреч. Я надеюсь, это было полезно. Вот, я очень рада была, что вы э, пришли, и что э, взаимодействовали со мной, и задавали вопросы, комментировали. Это очень ценно для меня. Вот, это первый мой вот такой эфир. Поэтому как получился, так получился, но надеюсь, что не все так плохо. А очень даже хорошо. И что-то, да вы для себя здесь взяли окей что же всех обнимаю спасибо за что за то что пришли вот и обращайтесь да, вопросы какие-то если есть темы все можно решить на самом деле и что поможет вам гармонизировать ваш процесс жизни и понять себя лучше